Невестушка дождалась матушка. Я весенний в лесу пил березы высок, с ненаглядной пивуньей В стагу ночевал, что имел, потерял, что нашел, не сберег. Я смел и удачлив, но счастья не знал. И носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Наглотался я пыли. Блестела луна И окурки озаборт Швырял в океан Проклиная красот Островов и морей И бразильских болот Малярийный туман Пьяный шум кабаков и тоску лагерей Зачеркнуть бы всю жизнь до да снова начать Прилететь к ненаглядной Певуне своей Но вот только узнает ли Родина-мать Одного из праздников Я весеннем лесу пил березовый сок С ненаглядной пиву в стагу ночевал Что имел, потерял, что нашел, не сберет был я смел и удачлив, но счастье не знал. Скоро совсем. Тепло. Ну ладно, мне пахать надо. Я теперь рядом буду здесь заходить, буду к вам.